Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил пересечения государственной границы Украины гражданами Украины? Это один из самых популярных вопросов, которые мне задают в последнее время. Например, человек, который сопровождает человека с инвалидностью, не вернулся либо вместе с человеком с инвалидностью, либо перед ним. То есть прописано в правилах так, что э, человек, который сопровождал, обязан вернуться не позднее, чем сам человек с инвалидностью. Так вот, правилами пересечения государственной границы не предусмотрено никакой ответственности. Даже отсылки нет ни на какой документ, который устанавливает ответственность. Также это относится и к водителям, которые выехали там по разным из пунктов 2.8, 2.9, либо как с гуманитарным грузом, либо как дальнобойщики, либо как еще есть там спортсмены возможность выехать. То есть все лица, у которых есть возможность выехать согласно правил пересечения государственной границы, и они не вернулись, в срок или в порядок, который установлен правилами пересечения государственной границы. Для этих людей и вообще за эти действия, ни для людей с инвалидностью, ни для тех, кто сопровождал, ни для водителей, еще раз повторюсь, не предусмотрено ни, одного из, ни для одного из этих перечисленных мной субъектов, не предусмотрено никакой ни уголовной, ни административной ответственности. Вот. Единственное, что может быть, если действительно это водитель на предприятии, то в случае, если вы не вернулись, то вы, может, нарушили какой-то трудовой договор, и там, может, предусмотрена ответственность дисциплинарная да, сначала там или вплоть до увольнения. Вот. Это совсем другое. Мы говорим сейчас о штрафах, которые штрафы или там аресты и так далее, что, что связано с административным и уголовным нарушением. Смотрите, все действия, которые являются уголовным, административным или дисциплинарным правонарушением, они должны предусматриваться исключительно законами. Это в части 1 пункт 12 статьи 92 Конституции Украины предусмотрено. Я не то что призываю вас, там не бойтесь и нарушайте. Я и вам говорю о том, что ответственности нет. А что, как вы будете поступать, это ваше. Личное дело, ну, через там, призму обращения к своей совести и так далее. Может кто-то там боится, нет повода для переживания. Почему? Потому что даже если будет принят в будущем какой-то закон, который будет устанавливать такую ответственность, вот, то согласно части 1 статьи 58 Конституции Украины, Законы обратной силы у нас не имеют в Украине. Имеют только те, которые наоборот отменяют ответственность или ее смягчают. Вот. Поэтому, повторюсь, этого бояться не стоит. Ответственности не предусмотрено. Для чего так написали, я, например, на данный момент понять не могу. Никакого законопроекта, который бы устанавливал ответственность за нарушение правил пересечения государственной границы. Я не нашел. Возможно было бы дополнить, вот есть статья 204 со значком 1, незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. То, смотрите, во-первых, здесь, соответственно, предусмотрено за пересечение или попытку пересечения государственной грани границы каким-нибудь способом. За пунктами пропуска, а все люди, которые сопровождают или выезжают, согласно этих правил, проходят через пункты пропуска. Или в пунктах пропуска, но без соответствующих документов. Опять же, документы все дают, естественно, получают разрешение на выезд. Или с использованием поддельного документа, или недостоверных сведений. Или без разрешения соответствующих органов. То есть, здесь все эти действия, которые я озвучил, они не подпадают под нарушение правил. да? То есть, допустим, на, в правилах написано запрет возврата э, на возврат позднее, чем лица с инвалидностью сопровождающих. То есть, это по сути нарушение пункта правил, абзаца пункта 2.1. Нету. Если в будущем это появится, ну, естественно, тех, кто подписан на мой канал, я об этом проинформирую. Но на данный момент такой формулировки даже нет, никаких законопроектах. Вот. Что касается, отдельно отмечу иногда спрашивать, вот человек, если будет возвращаться, ну, человек с инвалидностью, для него какая будет, могут его не впустить? Нет, не впустить гражданина Украины не могут, вот, тоже это регламентировано нормами Конституции Украины, даже если не, не будет документ, люди возвращаются, которые даже где-то за границей там утратили документы, они получают удостоверение гражданина Украины для возвращения в Украину, в консульствах, в посольствах и возвращаются, поэтому не будет такого, что, а, вы выезжали с сопровождающим, и возвращаться тоже будете с ним. Еще раз, нет и нет. Поэтому, э, ну, я вот снял короткое видео, что вас конкретно таких людей, которые боятся, успокоить. Такой ответственности нет. Есть другая вот ответственность. Ну, опять же, вы можете сами обратиться к кодексу Украины об административных правонарушениях. И перечитать, за что конкретно предусмотрены право, ответственность, За какие деяния. Например, за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. То есть это тех касается, кто выезжают, так как говорят, через Крым, да? То есть вот это вот является административным правонарушением. За это, да, за это предусмотрена ответственность. На этом все. Подписывайтесь на канал. Почему? Потому что, смотрю, подписка перестала расти. Я и видео меньше стал записывать. Ну, в общем, меньше спама. А это так просто, частый вопрос, часто пишут для того, чтобы снять напряжение, так сказать, в обществе.